Вы сможете найти первого заказчика куда проще, чем вы думаете. Ну если так, то, то, что там? С <говорит> кровью Все подробности, инструкции и руководство к действию находятся по ссылке в описании под видео. Ну что, спасибо, это туда-сюда. Сорботный денег вон благотворительный какой проведешь. И вот так мир стал чуточку лучше.